Привет всем с вами Asgomu и сегодня мы будем играть на серии MC Волга. С чего бы начать? Ах да, поздравляю вас уже с наступившим Новым годом. Ну а теперь с чем же мы займемся на сервере? Смотрите, рыба король. Смотрите, я открылся патронный ивент. А что тут делать? Ааа. -а Тут надо строить новогодние постройки. Думаю, я смогу поучаствовать. Построю шагбит Бен, новогодний, украшу крышу, стены и улицу. И заработаем первое место. что нам не дали вот Эдит. Наконец-то я закончил стены. Пора закончить сами часы, которые будут показывать 0000. О, привет, Лимон! Скажи ему спасибо за то, что он меня попросил сейчас снимать. Я и забыл, что сейчас ивент. Осталось украсться новогодними штучками и получится новогодний Биг Бен. Осталось тут закончить и... Эй! Я не закончил! Ну и пускай заснил пока что все, что есть. Смотрите, какой Дед Мороз. Такой милый на всех смотрит. Лендермон какой веселый. Тоже какой красивый с бородой. Какой длинный нос у этого снеговика. какой допель новогодний! Ого, какое яйцо большое и красивое! Ну и в итоге третье место получил Снеговик Апостола, второе место получил допель Айрона, и первое место получил Джак за своего Санту. Джак, что ты хочешь сказать моим подписчикам в честь победы? Всем привет, и всех с Новым Годом, и побольше побед в жизни! Но потом случилось несчастье, вдруг задул южный ветер, и всех замело снегом? Давайте в честь этого убьем Холд и разморозим мир! Именно так начался сюжет нового ивента под названием СЮРПРИЗ! Так как же проходил весь ивент? Там были великие планы и тактики? Может быть там были великие бураны, которые сметали форты? Что там было вообще интересного? Ну ладно, сначала я внес съёмок, объединил пару человек, чтобы создать форт. Делали мы его, делали... И заходил его кто-то. Потом я поехал к маге. Сначала это был хилый дом, но только я немного обернулся, вдруг мага возвела каменный форт. Так как я знал, что он, пришел я сделать ловушку. Делал я ее, делал, умерло много испытателей, и доделал, думая, что когда придут враги, они упадут все в лаву, но перерезали провод, и ловушка сломалась. А что дальше? Дальше меня взяли в плен, и пришел Мороз. Я воевал как мог, но был нубом в той битве. Дальше я обиделся, ушел из плена, попросил у Джизи досок и булыжника и закопался в пещере вместе с друзьями. Копал, копал, не грифили, потом вернул вещи, пошел в другую шахту, нашел там алмазы, собирал как можно больше железа и готовился к битве. Окей, теперь я о броне и с алмазом мечом думаю сейчас я победу этого мороза буду следовать тактике обороны хотя знаете какое сейчас время время монтажа к. Оп, у меня скоро кончится железо, пора опять шахту. Итак, он появился на последний раунд, теперь мы победим! Доппель и Храбрин пришли, что? Это все иллюзия? Окей, okay, все уходим отсюда. Итак, и закончился этот ивент. Сюрприз! И именно так можно было все закончить. Но игроки решили нам рассказать свои пожелания на Новый Год. Вот, кстати, и они. Всех с Новым Годом, и пусть наш мир защищает Херабрин от а данкер своих приспешников. Больше алмазиков. Если вы не попали в бан, поздравляю! Уху! Всех с наступающим Новым Годом! Или уже с наступившим! Желаю всем добра, побольше алмазов, поменьше гриферов, которых, кстати, нету! Дальше, по слухам игроков, проходил праздник. Он был надет во что-то красное и был с бородой. К нему подходили игроки желали подарков. Позже, благодаря конкурсу, Исполнилось одно единственное желание. Ну, на этом и кончились новогодние приключения на сервере. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если нет, то ставьте дизлайк. Добавляйте видео в избранное и зовите друзей. Ведь чем нас больше, тем веселей. И всем пока!